Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. И буквально пару минут назад стартовал праздничный ивент, посвященный Пасхе. Итак, ребят, все хватаемся за яйца. Девчонки начинаем искать яйца в погоне за счастьем. И собираем их для того, чтобы обменивать на обалденные классные призы. Верхняя цепочка забирается за яйца. Как было написано в новости, за каждую победу каждый день, первую победу в день, вы будете сразу получать 10 яиц. То есть, если вы совсем ленивый, то верхнюю цепочку за 10 отведенных дней вы и так, в принципе, пройдете. Сможете получить один пузырек краски, но к этому мы сейчас вернемся. Давайте все-таки вернемся к накоплениям. Накопление не ограничены. За первую победу 10 яиц, в дальнейшем по яйцу за Каждую победу на танках с 4 по 10 уровень Играете и получаете себе по яйцу за каждую победу Когда вы пройдете полностью всю цепочку А на всю цепочку необходимо всего лишь 95 яиц И как я уже сказал, только лентяй не сделает одну победу в день Ну а если вы не лентяй и будете делать больше побед в день То гораздо быстрее дойдете до 10 уровня И на этом 10 уровне, ребят, вы откроете первый раз праздничную корзинку Количество праздничных корзинок, как здесь указано, не ограничено то есть, чем больше побед за 10 дней вы сделаете, тем максимальнее будет количество, которое вы сможете открыть праздничных корзинок. Открывая праздничную корзинку, вы получаете себе вот такие вот интересные... Предметики, которые вы можете обменять на свободный опыт, если я правильно все понимаю. На целых 10 тысяч свободного опыта вы сможете поменять шоколадный танчик. А вот этот шар предсказаний вы сможете поменять на 5 тысяч голды. Именно поэтому на него самый маленький процент выпадения. Но он не 0,05, не 0,5 и даже не 1 процент, а хотя бы 1,5. И уже огромное спасибо разработчикам за такую в принципе... Возможность получить себе целых 5000 золота Если же все-таки говорить о более реальных каких-то вещах То у вас есть возможность получить себе 10 тысяч свободки Это открывая один раз э, вот эту вот праздничную корзинку чудес И вы, ребят, однозначно с каждой корзинки Сколько бы корзинок вы не открыли А как я уже сказал, неограниченное количество Вы будете получать пузырек с краской 100% Вот допустим 10 раз вы откроете данную корзинку И вы сможете за 10 пузырьков краски взять себе 10 раз по 10 бустеров золота. Если вы средний игрок и будете играть потом с этими бустерами на 10 уровне, то при 50% побед поражений вы будете получать 15 золотых монет. Напоминаю, на 10 уровне играя с бустерами золота за проигрыш вам дают 10 голды, а за победу 20 голды. Таким образом, среднее в любом случае у вас получится в районе 15 золотых монет за бустер. Если вы 10 раз заберете эти бустеры, вы получите 1500 голды только с этих бустеров. По-моему, это очень круто И мне, честно говоря, данная идея Очень себе даже нравится Я лично ради этого готов запотеть И, соответственно, получить то, что мне очень сильно хочется А мне что хочется? Да, в принципе, тоже всем Это голды Но если вы любитель, допустим, камуфляжей То вы без ограничения Или, допустим, вы откроете больше, чем 10 корзинок То все последующие после 10 корзинок Вы сможете тратить на неограниченное количество Контейнеров с камуфляжами и да, ребят. Здесь старые каму в основном И есть вот такой вот праздничный Камуфляж, который мне очень нравится Рассматривать на Сентинеле А знаете почему? Потому что вот эта вот штучка С вот этими вот великолепными Яйцами смотрится просто великолепно Ладно, ребят, шутки шутками Ну а серьезное серьезным Да какое может быть серьезное, когда халявой пахнет Быстро схватили все танки и побежали побеждать С 10-го, господи С 10 с 4 ребят, по 10 уровень Тут даже особо заморачиваться Не надо, заходите в песок на 4 уровне Получайте фан, удовлетворение и повышайте свои шансы на победу. Вот и все. Единственное, что помните, как долго туда пускает. Короче говоря, ребят, на любом танке делайте, что хотите и получайте себе призы. И давайте вернемся на секундочку еще к новости и посмотрим еще кое-что. Мы посмотрим с вами на то, что у нас, ребят... <клес> Есть кое-какой прикол В отношении того, какие конкретно Камуфляжи могут выпасть Вот здесь можете посмотреть, как они будут выглядеть То есть, если вы хотите увидеть под какую машину она, типа, разработчиками разрабатывалась, это, как бы, разрисовочка, можете заходить сюда и, соответственно, смотреть, типа, для кого. Но, по большому счету, по-моему, это дело вкуса. Ну, а вот теперь уже точно все. Быстренько все в бой, побеждаем, собираем всю-всю-всю халявку, а от меня вам исключительно пожелание максимально приятных, позитивных впечатлений от данного ивента, максимального количества побед, ну и, как обычно, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!